Благовест звучит. Молиться всех людей зовет. Сегодня праздник 2 на 10. Благовещение называется. И я туда же иду. Здесь у нас ели голубые. Раньше в этом здании было НГДУ. Управление нефтяников. Очень много нефти добывали тут. Сейчас НГДУ закрыли, сократили. Здесь у нас находится полиция. Все. сейчас литургия. О, праздничный звон, перезвон называется или трезвон. У нас Юрий Палыч, в возрасте уже мужчина, туда на колокольню очень высоко подниматься, очень трудно, а он поднимается туда каждый день, не один раз еще, это вот сейчас он на праздник зовет. Потом во время литургии, во время милости мира, он тоже звон и такой идет скорбный. И в конце, когда закончится уже вся служба, он будет празднично звонить опять. И вечером аналогично. Здесь телевидение нашей Кунгурской находится. Хорошка, посыпана. Вот на этой площади несколько лет назад снимался фрагмент фильма с участием Сергея Безрукова. Из этой, из этой подворотни выезжала, нет, оттуда выезжала тройка лошадей на кибитке. С цыганами он ехал. Это было летом. Всю площадь вот эту посыпали крахмалом, том 5 и вот эта тройка мчится с цыганскими песнями. Крахмал летит во все стороны, а на березах листва. Ну, наверное, там отфотошопили, листву-то убрали. А народ-то наш местный со всех сторон выстроился и смотрел, как это они тут снимают. Ну, снимали несколько дней, дня три, наверное, точно. Ну, как фильм называется, я не помню. То ли Алтын. Вот, не знаю, а здесь вот такой панорамный вид у нас, там вдалеке видна гора, ледяная гора, где у нас горнолыжка, вот, за рекой виднеется сквозь березу плакучую, вот храм еще один, преображение. Вот там, за ссылой, нету на этой стороне еще Успенский храм, купола видны. И возле вышки, наверное, не видать, есть еще купол храма всех святых, который не закрывался, и где похоронено очень много раненых, погибших, умерших. Во время войны сюда очень много раненых привозили, госпиталя были очень много в нашем городе. И кто не выживал, хоронили их там. На том кладбище. Ну все, я пошла. Такой вот наш уездный городок.